Земельный участок в Крыму в 400 метрах от моря. Друзья, всем привет! Вы на канале волк стрит С вами Дмитрий Волков. И в сегодняшнем выпуске земельный участок в Крыму в 400 метрах от моря. А если быть точнее, это поселок Курортное. Ну что, телепортируемся в Крым? Слушайте, такой контраст, в отличие от Сочи. Здесь тоже, кстати, не совсем ровный рельеф, но вот эта зелень, вот эти горы э, скалистые, да, в сочетании вот с видом на море, ну, невероятное впечатление, серьезно. Мы едем снимать земельный участок в поселке Курортное в 400 метрах от моря. Посмотрим, сколько тут на море идти, какой там пляж. Сейчас вам покажем. Птички поют. Повидать крымский клад. Но ну, цены я вам так скажу, совсем не сочинские. Все гораздо, гораздо дешевле. Какой красивый закат. Сидите вы такие за столом. Кушаете, угощаете с виноградиком, никто вам слова не скажет. Вот такая набережная. Пляж тут, конечно, оставляет желать лучшего, но в ближайшее время пляжи Крыма будут только развиваться. Не знаю, успеем запустить коптер или нет. Я приобрел себе новый коптер. А старый остается для съемок в Сочи, а новый, соответственно, будет снимать в Крыму. Значит, участок... Ну, тут вот, наверное, метров 20 нужно сделать дороги. Участок 10 соток. Видите, как соседи делают? Таким вот образом. И получится участок с видом на море, на горы. Сейчас я поднимусь на участок. В общем, 10 соток. Вот я поднимаюсь на сам участок, 10 соток, 400 метров до моря, надеюсь, сейчас получится запустить коптер, чтобы вам показать. Цены озвучу чуть, -чуть позже вообще курортный поселок маленький и для большей части автомобильных дорог не заметно поэтому ориентир всему голова феодосия до феодосии около 32 километров от как до курортная 13 километров от крымского моста примерно 135 километров и от аэропорта в симферополе около 122 километров на самом деле сейчас будет достаточно много появляться земельных участков по хорошей цене Она на моем канале поэтому если вы впервые вы на нем обязательно подпишитесь не забудьте там поставить колокольчик чтобы не пропустить интересные предложения стоимость земельных участков от полутора миллионов от 6 соток есть множество гектар для различных целей в ялте есть очень хороший земельный участок 11 гектар за 200 миллионов вот в данный момент ищем инвесторов там будет элитный коттеджный поселок Посчитайте, 11 гектаров около 180 тысяч за сотку. Представляете, какие есть цены. Ну, а стоимость данного участка 4 миллиона. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк До новых видео. Пока.